Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости канала. Я Игорь Черноусов. приветствую вас на своем канале. Не так я планировал записать это видео, не под елочкой, но так как информация очень интересная и полезная, с моей точки зрения, решил хотя бы такое видео записать, чтобы ей поделиться. Комары тут летают. Это видео о сервисе ГМАЮ. но я не смогу сейчас сделать какой-то обзор этого сервиса, какой-то подробный видеоурок. По понятным причинам показать рабочий стол не могу, а видео будет информационным. Я расскажу, для кого этот сервис принесет максимальную пользу, расскажу основную идею этого сервиса, вот ради чего его создавали. И если этот ваш сервис заинтересует, а уверен, всех думающих людей, которые заинтересованы в развитии своего бизнеса, привлечении клиентов, этот сервис однозначно заинтересует. На ютубе есть канал, который так и называется Гмаюм, Там подробные видеоинструкции по пользованию сервисом. Сам сервис имеет понятный интерфейс. Однозначно разберетесь. И, естественно, есть техподдержка. Я свои пошаговые видеоинструкции использования использованию этого сервиса, запишу, когда мы внедрим этот сервис в нашу воронку автопродаж, а, точнее, в нашу систему автоматического привлечения клиентов. Все люди, которые поверят нам а, и пойдут проект, все они получат вот, подробные видеоинструкции, как использовать этот сервис для того, чтобы автоматизировать схему привлечения клиентов. Все будет рассказано на конкретном примере, скорее всего, на примере компании «Атлантик». Недавно пересмотрел <смех>, бриллиантовую руку. Итак, друзья, сервис Г.Мео. Кому он принесет максимальную пуль? Однозначно администраторам группы ВКонтакте, потому что этот сервис именно для контактов. Для контакта написано наверное, максимальное количество всего и программы и сервисов. Но в последнее время я прям натолкнулся на несколько очень хороших сервис один из них гамайон но на сервис гамайон оттолкнулся не я а мой партнер по компании атлантик так друзья если вы ведете группу вконтакте вы являетесь ее администратором вы умеете продвигать группу вы умеете привлекать свою группу целевую аудиторию и вы заинтересованы в том чтобы продажа ваших товаров или услуг шла на полном автомате друзья вот для вас этот сервис будет просто ну Подарок. Особенно если вы хотя бы представляете немного, как работает емайл-маркетинг, e как происходит работа с подписчиками, что такое серия продающих писем. Вот Кто бы что ни не говорил на email маркетинг это то, что жило живет и будет однозначно жить потому что сейчас сделать ну, такую прямую продажу в лоб довольно тяжело для большинства товаров и услуг то есть люди не верят то есть с людьми нужно устанавливать какое-то доверие как вы будете это делать это уже второй вопрос а вот email маркетинг с помощью серии продающих писем которые высылаются человеку получившему от вас какую-то полезность вот именно серия этих писем устанавливает доверительные отношения между вами и вашим потенциальным клиентом, а затем человек либо что-то покупает, либо оплачивает вашу услугу. Причем все это работает на полном автомате, вот что очень круто в email маркетинге, чтобы там кто не говорил, что письма там не читают, бла-бла-бла и так далее. Но это все отговорки. Если у человека что-то не получается, он начинает там кучу всего придумать. Но для того, чтобы реализовать вот эту схему e маркетинга, требуется оплачивать хостинг, покупать домен, создавать самому, либо у кого-то заказывать подписную страницу, оплачивать, либо создавать свой почтовый сервис. То есть требуется сделать очень многое. А представьте, если вы выбрали ну, более простой способ привлечения клиентов, ну, менее затратный, например, вы их тянете из социальных сетей, продвигая себя как эксперта, ведя, например, какую-то бизнесовую группу ну, в том же самом контакте. Вот для того, чтобы вам все вот это вот реализовать, вот эту всю схему прекрасную email-маркетинга ну, требуется много чего создавать. Поэтому для вас, друзья, лучшим решением это интегрировать свою группу с сервисом Гамайо. И вы получаете вот все вот эти вот фишки email-маркетинга абсолютно бесплатно. Как ни странно, сервис абсолютно бесплатно. Как работает схема после того, как вы свою группу интегрировали с сервисом Гамайо? Вы вместо подписной страницы создаете продающий пост которые рекламируют какую-то бесплатность. Ну, чаще всего этот пост является закрепленным в ваших руках. Вы рассказываете, что полезного получит человек и за что за возможность получать у вас уведомления, То есть размещается ссылка на страничку, которая генерит сервис, на которой человек, получающий от вас какую-то полезность, должен просто нажать на кнопочку «Разрешить получать уведомление». И вот эта полезность высылается сразу же после того, как человек согласился, но не на почту, а в личное сообщение ВКонтакте. Вот прикинь, прикиньте, как хорошо. то есть Говорят, что письма не читают, да? но личные сообщения читают всегда. Причем, кто занимался рассылками по контакту, знает, что, например, за отправку личных сообщений в первую очередь и банятся аккаунта. Здесь такого не может быть, потому что клиент, ваш потенциальный, он сам разрешил, дал согласие со своего профиля получать вот эти вот личные сообщения для приложения ГМАЙон. То есть ваш аккаунт ну, за такую. Рассылку личных сообщений но не забанят. Поэтому на страничке Гамайон вы можете увидеть такой слоган, официальная рассылка от ВК. Ну, здесь они, конечно, немножко перегнули, но очень близко к истине. Отправляются сообщения только тем, кто сам дал на них разрешение. Причем Гамайон позволяет отправить например, только одно сообщение, ну, например, выслать обещанную полезную. А вы можете создать именно серию писем продающих. То есть не писем, а именно лично личных сообщений ВКонтакте, которые будут отправляться человеку, подписавшемуся на вас. Да? Я хочу, чтобы вы тут не путали подписчиков в группу и подписчиков, которые согласились получать от вас вот эти вот личные сообщения, это разные вещи. К клиенту высылается серия продающих личных сообщений. Давайте вот так их называть, хотя в сервисе они называются цепочкой писем. Ну, то есть по аналогии с email маркетингом, потому что именно оттуда Гамаюн сдернул эту прекрасную идею. Вот такой, с моей точки зрения, очень классный сервис. Мы однозначно будем им пользоваться именно для того, чтобы на автомате привлекать клиентов в какой-то проект. Причем, как вы понимаете, можно с помощью этого сервиса привлекать клиентов в любой проект. То есть нужно только проработать бесплатность. Тут сейчас никаких сложностей нет. И, конечно, грамотно написать серию писем. Для своих партнеров мы предложим и бесплатность, естественно, и, конечно, будут шаблоны качественных, написанных профессиональным копирайтером, серии писем. Ну, на этом все. Благодарю всех, кто досмотрел вот этот необычный ролик до конца. Используйте сервис Гамаюн. Еще раз повторюсь, сейчас он бесплатный. Большое всем спасибо. С вами был Игорь Черноусов.